Соединяешь сына одного и сына другого и, сы, и себя. И объединяйте всех одним-одним кольцом крови. Это я провожу или вернее рассказываю об этом обряде. В первой ступени проходите внимательно его службу.